Рэпер Оксимирон, настоящее имя Мирон Федоров, выпустил первый за 6 лет альбом «Красота и уродство». Обложку альбома вполне можно считать как иллюстрацией к названию, так и чем-то абсолютно посторонним. Автором обложки значится Борис Гребенщиков, а значит, градус коллективного обсуждения стал еще выше. Ну что ж, Оксимирон вернулся, послушал новый альбом, и я впечатлен. Понравилось то, что, во-первых, вернулся старый Окси. Старого Окси оброса 2010-х годов, начало 2010-х. Вот это всякая эта агрессия, которая раньше была, тоже да, она снова присутствует здесь. Но при этом видно, что Оксимирон стал мудрее. Оксимирона нередко называют рэпером для интеллектуалов, а огромное количество разного рода культурных гиперсылок в его текстах в хип-хоповой среде ему скорее ставят вину. Первая же из 22 песен упоминает Сергей Курехин, Демна Гвассалия, Йозеф Бойс и еще множество персон, которых не каждый идентифицирует без Википедии. Что по Мирону Яновичу можно отметить? Вот раньше, вот раньше, да, что было? Было невероятно красиво, был смысл, была идея, была красивая музыка. Сейчас чего-то вот этого одного не хватает. Да, там может быть офигительный смысл, офигительная читка, красивая музыка, хотя с этим можно поспорить. Новый альбом Оксимирона хорош тем, что он здесь разный. Если предыдущий альбом Горгород, вышедший в 2015 году, был законченной историей в выдуманном мире, то в красоте и уродстве автор словно дрон, то поднимается над реальностью на высоту птичьего полета, то скребет по асфальту, то мигом проносится сквозь метафоры, заголовки и теги. Амир Ахтямов, Универньюз.